Привет! В этом видео вы узнаете о навыках и способностях персонажа Аки из аниме манги Человек Бензопела. Не буду томиться началом видео, приступим. Знакомься, это Аки Он уже три года у нас работает. Немного информации о нем. Аки Хаякава, охотник на демонов, который пережил страшные невзгоды в жизни и стремится уничтожить пушку демона. Он настолько сильно хочет его уничтожить, что готов поставить на кон всю свою жизнь. Поэтому учитываем то, насколько серьезно относится к делу Аки. Ну, на этом все. Перейдем теперь к физическим навыкам. ФИЗИЧЕСКИЕ НАВЫКИ У Аки очень хорошая выносливость и отточенные рефлексы. После ножевого ранения от Кабини Аки обошелся закрытием раны и все. Да и во многих траках показывал свою недюжинную выносливость. А рефлексы настолько хороши, что он может реагировать на молниеносные атаки человека-катаны. В рукопашном бою он показал себя молодцом. Он легко побеждал на ринге, боксируя противника мускулистей его. И, конечно, навыки фехтования не обошли его стороной. Как-никак он владел мечом, в котором жил демон проклятий. Так, теперь перейдем к демонюкам, с которыми Аки заключал контракт. Контракты. Изначально у Хаякавы был контракт с демоном Лисом. Владел он одной из частей демона. В его случае это была голова Лиса. С помощью своих пальчиков и сказав вслух кон, рядом с целью появляется голова Лиса и пожирает невезунчика. Данный демон достаточно силен, чтобы пожирать среднестатистических демонов. Взамен на данную силу он отдал демону какой-то кусочек своего тела и порой разрешал демону полностью съедать пойманную цель. К сожалению, когда Аки использовал демона Лиса против человека Катаны, Лис был ранен и недоволен тем, что на вкус гибрид оказался отвратительным. После этого случая контракт между ними был разорван. В запасе у Хаякавы был еще один контракт, а именно с демоном проклятия. Он содержался мечей и оно не выглядело как обычный меч. Ее острю похоже на гвоздь. Для того чтобы способность демона сработала, Аки должен несколько раз прыгнуть противника, после чего появляется демон проклятие. Он захватывает обидчика и наносит по нему колоссальный урон. Аки использовать меч только в критических ситуациях, так как демон взамен сокращает его жизнь. Сколько лет у меня осталось? Два года. Потеряв доверие Алиса, Аки пошел заключать новый контракт теперь же с демоном будущего. К удивлению, контракт обошелся для Хаиакау без каких-либо потерь. Демон взамен хотел жить в правом глазу Аки, дабы увидеть боль Дэнджи, когда тот умрет. Благодаря демону будущего, Хаиакао теперь мог видеть ближайшее будущее на несколько секунд, тем самым предугадывая атаки врага. Если ты используешь мою силу, то сможешь правым глазом ненадолго заглянуть в будущее. Подытожим, итожим, скупе с такими демонами командные работы с своими рефлексами и силушки Аки очень сильны, однако он умер и его телом завладел ему ненавистный демон Пушка, став одержимым или, как говорят, манги, извергом Аки стал реальной Пушкой и наносил жесткий ауе урон, способность выстрела уничтожить сразу несколько зданий. Изверг демон Пушки показал нечеловеческую скорость, мгновенно напав после своего выстрела на Пауэр. Блин, сражение между Аки и Дэнджи выглядит очень грустно. Эх, пожалуй, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Буду только рад. Всем до скорой встречи.